Вот, блин, ты хоть представляешь, как тяжело было тебя найти. Ой-ой-ой, погоди секунду. Я даже не поблагодарила тебя как следует. Спасибо тебе за то, что спас. Лин. Отлично, ты арестован. Что? Наш разговор явно не к тому вел.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 ни за что! Я больше не цепной, пёс полиции. На, получай! Ина, басан. это ж каменная соль! Сейчас я занимаюсь расследованиями лишь за плату. Поэтому я и пришел сюда как клиент. Какое вы имеете право нападать на клиента? Как будто меня это волнует, человек с клоками вместо волос. Скажу тебе по секрету, но мне доводилось видеть людей. Что? Видеть людей? А вы... Вы их что, ловили? Да, разумеется. Мы ловим их, а затем верх тела на опыте. Но ну, а нижнюю половину съедаем в тот же день. Шучу, разумеется. Тогда Садно, я никогда так о себе не подумаю. Ай. ага ага. все-таки кто будет представить я буду а? объединим усилия да на кой ты лезешь Пак. положись на меня ли вот это явно необычная кошка совершенно необычная кошка Прости. Щитовик, не смей Заходи! В общем, спокойной ночи, Саки. Приятных снов. Да, до свидания. Куро, а ты уже остановился в гостинице? Нет, пока что мне было не до этого. Я так и думала, поэтому я остановилась в комнате с двуспальной кроватью. Думаю, я видел бизнес-отель недалеко от станции. Ты что, сейчас отказался спать со мной в одной постели? Но я же... Никакой не демон вовсе. Жил-был демон 16-летний Такума Акуцу, который был простым ребенком. Однако! Эй -эй, давайте поиграем. Э -э, с тобой, Акуцу? Прости, мне страшно. Его устрашающая аура начала пугать всех еще с самого детства. Кое-дело! Ямамото сама доплатила необходимую сумму. Что? Что? Я хотела, чтобы мы жили в красивом вместе. Правда? Ты что, богиня? Б большое спасибо! Должно быть, дорого вышло. Не беспокойтесь. Я привыкла к безнадежному безденежью. И деяйтесь пороченных бобов спокой. Не трать деньги, если их нет! Ай, вот опять! Мидори, ты все еще не успокоилась. А мы, между прочим, готовы слона съесть. Ну, ладно. Приготовим себе сами. Ой. Куда этого пошли, ребят? Как куда? Омлет себе готовить? Думаю, в комнате Мэйдори. Мы найдем свежие яички. <звуки> <Но вы> провалились? <звуки> Зачем мне это делать? Тогда просто оскорби меня. Назови меня огромным, дьяволом, свиньей или хотя бы ударь! Прошу, накажи меня! Да ты просто извращенец! <звуки> <звуки> <проф> <профу> Прости, Магами, Я. Это то, что я хотел, Каюкичи. Вот они. Что это такое? Это ее новый скилл. На тех, кто находится в зоне действия любящей жертвы, накладывается навык защиты. То есть, пока мы стоим в этом круге, наш параметр защиты такой же, как и у Мэйпл? Да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 Вы почему опять спать ложитесь? Мне стыдно даже подумать, что такие, как вы, управляете и монете и тремя миллионами жителей. Стыдно? Раз так, то ладно. Значит, таково твое видение вещей. Но в нашем старом мире или в каком-то другом, пустые никогда не будут работать. Не смей недооценивать... Человечество! Такому ленивому человечеству лучше вымереть. Герой! Сегодня день, когда я наконец-то наставлю вас исполнить свой долг! Опять ты? Я не стану сражаться с таким потрясающим зверодемоном. Что за детские каракули? Забудь об этом. Приятного аппетита. Да. Но угадай Но твою карту на... а? Бегемот, где? <груто> Она его прикончила а -а -а! О, нет, <груто> Но мы из соболезнования а -а -а! я тебя никогда, никогда не забуду Ты даже не плачешь Или Плохо получается Ошиблась и плохо вела себя с одним Стрёмным мальчиком Разве мы не о настоящем так говорим? Так вот, что, что ей стоит сделать, сделать в такой она? ситуации? Извиниться было бы логично, но она думает, она что этого мало. Уверен, этого, этого будет вполне достаточно. Но Больше ничего делать там. не нужно. Если хочешь, то можешь поворчать, я выслушаю. Может, я и не такой надежный, но я с тобой, Иширо! Миномота! пространство Ай, извини я не хотел я не просто не привык не готовиться своей сестрой я не думал Он во теперь восток находится под защитой союзников настало время подготавливаться к захвату мина а также сдержать обещание данное тебе кичу да я помню полный день нашей помолвки в мина Моя прическа. Может, мне не жениться? погодь это как-то легко тебя занесло Простите, мне очень жаль. Вы стали только громче. Что? Господин, теперь мухи направляются к нам. Тихо. Я еще могу выстрелить. Думаю, у меня получится. Я дочь воителя. Розалия Росгард. Белл я вызываю тебя на поединок. А -а -а -а -а, что она вообще несёт? Ничего. Это я тоже предвидел. Ты хоть к чему-то не готов, раз и такое предвидел? Мне я чувствуется, что это ты писала.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 Будьте так любезны. Закройте окно после нашего ухода. Госпожа посол, надеюсь, ты готова к поездке в Гиделлон. Только язык не прикуси. О, я, я еще не готова! Простите! Столько проблем вам доставило. Не волнуйся. Концерт прошел успешно. Все закончилось прекрасно. Ну вы даете, господин. Вы тоже молодцы. Милашки такие. Хотите в демоноидалы? Да! Нет. Рури. Видишь, Рури, как круто! Наука невероятна! Почему у вас такие лица? Рады за неё. Санта Майна! Мой главный подарок то, что ты появилась на свет в этом мире! Хотя, мне интересно, сможет ли Казума провернуть такое? А, ты? говорил, что у тебя самая высокая удача в школе. Посмотрим в деле. ну! Если настаиваешь. Нет, я-то не хочу. Я-то не хочу. Но если ты так хочешь посмотреть на мои навыки, я могу. Не надо. Да, дурацкая идея. Она не успокоится, пока так не сделает. Это священные танец жрицы. Жрицы выписывают магические кренделя. Ты хоть понимаешь, как это круто? Кого ты пытаешься впечатлить? Ясно же кого. Кого? Кто сейчас появится? Хватит кричать!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 Страшилки. За что они вам так нравятся? Я уже испугал тебя однажды, так что больше не хочу. Ты чего несёшь? Совсем не поняла? Ну, ну, история еще не закончилась. Затем старик на Ты труп, говно, кусок! Извини, а тебя можно потрогать? Руки убери, больную